Скоро лето. Будет жарко. Установим кондиционер за 24 часа. Или вернем деньги за установку. Магазин электроники 05ру. Махачкала. Проспект и Мама Шамиля 5. Телефон 51 51 51.